Должно появиться сейчас все-все-все замесики, замесики, замесики, ну приблизительно понятно. Смотри, да, сейчас уже уже вижу, за что пожурить. Что плохо вот это совершенно дурацкая ага. затея делать в WhatsApp. Не надо, ну я думаю, посево. Да, вот сейчас форма, вот он, вот. вот. а -а -а. большой цилиндр. Понимаешь? Вот он, да, большой цилиндр. Понимаю. Вот в этом направлении это должно быть. Все. Не в каждом конкретном. Угу. Ну, можно и в каждом конкретном, но не так. Но да. не так. Вот он, цилиндрик. Ага. Когда есть общая марева, угу. штриха, угу. общая, угу. большого цилиндра. Это угу. красиво. Да. А когда начинаются вот эти вот... Угу. Да, я а опять появляется эффект жареного цвета. это всегдашняя проблема у художников он так и называется жареный цвет практически вся она стала жареная смотри только что из кастрюли э, за счет желтостей на цветах и зеленостей в тенях Смотри. смотри. Ну нет, не жиденьким, а прозрачненьким. Смотри, сразу уходит жареность. Иногда вот эти вот румяна, да. пусть будут, но только иногда, а у тебя жар жарено думаю, все. Вот смотри, вот сейчас, допустим, зелененький сейчас, угу. вот сюда. И смотри, какая ножечка. Угу. Ты понимаешь, все, она уже не жареная, это уже цвет. Да. А здесь такие вовсе, вот, вот здесь. Чего она такая? Когда она там холодная, совсем холодная ножка. У тебя она. Я боялась, что тут нет сделать, поэтому краски в Светиком ага. цвет, ну, желтость. Ну, ты видишь разницу, да, сразу? Сейчас я попробую, ага. Рефлексик у круглых а, у круглых предметов да, обязательно думала, да, да, да, да. с синевой части да. рефлекс Ну, так в целом приходишь правильно, все делаешь правильно. только вот теперь уходишь от Вот эти вот подрезающие светики, смотри, как они хорошие. Зеленый побоялась опять. Да, боишься боишься зеленого чего-то? Смотри, вот пусть периферия ноги угу. немножко под да. под уйдет. Седовато. Угу. Там все-таки не седок. на границы, но я никак mm -hmm. не могу как с этим. Просто mm -hmm. разом. Да. Mm -hmm. И здесь надо идти гласть, mm -hmm. чтобы она была какой-то нужным. Можно... Только я не пойму, какую то хочется коричневую, а коричневого нельзя не Сейчас еще, да? Если здесь мы сделали линейную обводку, то здесь мы можем тоновую сделать свет из-под теневой. Угу. Да. Ну, помягче стало, да? Да. Ну, тут тоже самое надо лицо. Мы с тобой шепчать. вчера, когда начинали это делать, помнишь, хотели вот и вот эту линию тоже пожестче сделать. сделать. Читабельно сделать эту линию, поскольку у нас с этой стороны угу. есть линейные поддержки, вот такие. То есть почти каркас. Посмотри, вот сейчас вот уже не хватало, ты уже затерла. Смотри, смотри, смотри. Делает, вот сейчас она это. появилась, снова, снова оживает. Да. Вот здесь движение вроде бы да. такое, но смотри, но ну дальше-то такое. А -а -а. Ты понимаешь? То есть упростила линию и сам сразу стало неинтересно. Очень длинная. Да, я тоже посмотрю, но не могу понять. Да. То есть пяточку mm -hmm. сюда вернуть. Я главное не понимаю, что ты от меня хочешь. Я понимаю, ты хочешь ты ее сама провести, трогаться. да или что? Да, я хочу, Смотри, да, да. вот этот вот. Если ты помнишь. Ну или я помню, что там вот так. Ну да, я не буду Линия должна то появиться, то подысчезнуть. Несмотря на то, что общее ее звучание мощное, но она должна то быть более напряженной, то менее. И не выглядеть проволокой элементарной. Вот она в воздухе. да? А то был кусок проволоки на холсте. Вот здесь недовыражено вот это звучание. Угу. Вот это. И, конечно же, тоже некоторую списанность. Угу. О, смотри, какая. как это взаимодействует с окружающей средой. Вот здесь акцентное звучание теневой. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть не везде вдоль всей ноги, а вот именно здесь. Раз, ну, линейное mm -hmm. раздвоение перешло в, в этом месте, перешло в, просто в расширенную тень. Mm -hmm. Здесь теневая чуть усилилась mm -hmm. и немножко объединяется вот с этим местом. Челевые места на теле любят красниночку. Стоит иметь в виду. Очень некрасивое место. Mm -hmm. Если нет еще опыта mm -hmm. работы с жилочками, думаю, mm -hmm. Mm -hmm. Вот, то лучше сделать колонну шеи. То есть исходим из того, что мы рисуем колонну, угу. а не из того, что мы рисуем сгусток, анат, анатомический сгусток. Угу. А колонна, она вот прямо вот так втыкается в плечевой. Угу. То есть вот эту идею воткнутости колонны, и на этом можно приостановить процесс. Потому что, чем вот эти вот узлы некрасивые, пусть лучше красивая колонна. Вот больше колонна, чем узлы. Тем более, что в разные времена художники по-разному относились к этим местам. В 19 веке вовсю их вырисовывали, в начале 20 -го. Сейчас в академических только заведениях любят вырисовывать. А в свое, в свое время рисовали как именно как колонну. И это именно так и, угу. это и было красивым Считалось. Смотри, это поломанное что-то. Угу. Все-таки рука в этом месте вот такую траекторию описывает. Угу. А не угу. проваленную. помягче вот. представь себе, что все тоже, только мягче и уже более мягкое начинаешь угу. уточнять угу. рубленным характером мазков. Угу. рубленым угу. рубленый характер любит вот это ухо и угу. подобные места вот любит рубленый характер ушечка надо чуть-чуть обозначить ушко любит больше краснотик. Угу. То есть преувеличенную красноту делаем уху. Тень от волос краснит и поэтому место касания сбито угу. Контраст сбит. Угу, угу. Черноты, конечно, здесь. Как здрасте. Что жалко, да, вот такое. Так было красиво, что так жалко. А чем же делать тем, вот и вот цветом же да. красниночка в этом смысле не подведет угу. а черный под корич из красного так черно взяла Рисунка нам здесь совершенно не нужна, если бы мы рисовали портретный образ. А так мы рисуем просто красивую девушку. Итак, личика тоже собираем в линейную. Давай, в таком ключе. Ну, есть что-то в этом, да, неплохо ты придумала тогда и ногу я, подчеркнула, а то ага, ага. когда-то Вот такие активные места нам не нужны, не нужны. на периферии. <звук> Спорящие вот эти да, светики. вообще. Ну, ну, забивай, нет. забивай, чтобы не спорили с телом. А, угу. Чтобы наоборот не сочетались, да? Нет, сочетаться пусть сочетаются, но не спорят. Угу. А то они своей вот этой вот угу. оранжевой да, да, да, вот, съедали да. угу. как бы внутренний свет угу. и цвет тела. Угу. Вот. Ну, какие-то оживляющие мазочки, конечно, могут быть. Где у нас подсказка? У нас же какая-то подсказка была? Да. Вот. Вот, вот прямо создать какой-то уход. Конечно. Уход куда-то туда. А, только теперь туда. Да. Тут светло и туда в тени. Угу. Угу. Прошу, спасибо. А, вот тени. Мой Ничего не надо делать или может что Ну, делать? можно было бы лучше, но у нас же все равно ресурсы есть определенные и ага, временной, и, ага. и главное, что если бы ты знала, куда двигаться, да. Да, чтобы сделать лучше, а так а. все, что вроде так Его, ага. слишком я, да, я не знала, что накосматило. О, слушай, вот я даже смазала, да, стало да, лучше. Да, она, а она стала локонами, да. а так ты нарисовала крысинные а хвосты. Чуть-чуть не хватает, знаешь чего? Вот все линии у нас вот в этой части сгруппировались, да. а здесь нет. Чуть-чуть а -а -а. добавим, чтобы это место тоже не отбивалось от коллектива. Ну, так прикольно же.